Так, раз, раз, всем привет, недавно я начал изучать Unreal Engine 5, посмотрите, тут можно летать, вот это вот горы, короче, со создал я игру, недавно, давно начал изучать, называется Ударь со столб, давайте пройдем продемонстрирую, нажимаем Play, посмотрите, вот человечек такой, Бегает, прыгает. В общем, давайте поиграем. Ой.